Привет! А, прежде чем вы пройдете к просмотру данного ролика, хотел вас немножко отвлечь. А, скоро Новый год, но на Новый год не все могут а, позволить себе купить подарок. А, мы с женой и, в принципе, весь, весь наш Субаруклуб клуб делают подарки детям а, с ограниченным развитием. А, я никому не призываю, но просто прошу, если у вас есть такая возможность а, порадовать кого-то, даже незнакомого человека, сделать что-то приятное. Не обязательно что-то покупать, что-то дарить. Просто под конец года постарайтесь кому-то чем-то безвозмездно просто помочь. Мне, значит, мне с женой вот выпал по жребию мальчик, у него было желание получить самолет. Если честно, я поехал в магазин с Настей, мы поехали у нас, блин, я нашел вот такой здоровенный самолет с размахом крыльев, просто громенный он там пару тысяч стоит, там муросолдатиков закроть и так далее. Но нам сказали, что таким детям желательно поменьше маленьких деталей, что-то небольшое и очень крепкое. Мы искали-искали вот нашли вот такой самолет 703. Главная его фишка то, что просили, чтобы у него что-то моргало и были какие-то звуки. Здесь 4 набора звуков и думаю, ребенку понравится. Вот я как раз сейчас Сажусь, записываю ролики, сажусь. Буду упаковать вот такую вот прикольную бумагу с енотиком. Надеюсь, ребенку понравится. Вот. И еще раз говорю, вот, народ, есть, есть возможность, сделайте кому-то хорошо. Просто безвозмездно. И, возможно, мир от этого станет чуточку лучше. Но пока. Приятного просмотра. Ну еще раз привет, вот и само видео, которое вы увидели по заставке. А, в общем, один из дней мне раздался звонок, и я узнал, что один из подписчиков, моих фанатов, отправил мне подарок. Соответственно, настал день доставки, и я его получил. Здравствуйте, вам Здравствуйте. доставка. А, давайте, сейчас, где расписаться? Здесь. Все, Спасибо. До свидания, свиступаем. Окей, допустим. Неожиданно. Давайте посмотрим, что там примерно. А, новогодний пакет, но ну это понятно. <coughs> так, -мо. Сейчас, секунду. <coughs> это я сохраню. Женя пригодит. Окей, okay. поехали дальше, так, эээ, <с 25> это знали, как запаковать, да, блин, как бы так открыть, чтобы не повредить, на вагоне, мое, хотя, а, давайте, давайте, так, это а есть, я даже не знаю, как, а пускай будет на вагоне, ну, вот он, так, а давайте посмотрим, можешь? что здесь, так, где, блин, я что-то от я буду экономить. И потом использую второй раз, чтобы победить другого. Игра Так. Давай, давай, давай, давай. давай, давай. Да, давай, давай. Дай, давай, давай. Дай, давай, тихо давай, давай. давай, давай. Дай, давай, давай. давай, давай. Дай, давай, давай, давай, это есть давай, давай, давай, давай, давай, давай, Давай, давай, давай, давай, блин, пора, ладно. Где тут игрушки? Где тут играет? Блин, по одному год это все дома, адно. Это К... подарок, это приятные эмоции. А, короче, короче, Так. А, пригодится на маленький подарок хватит. Так, что у нас здесь? У нас здесь конверт и шмотка. Окей, разберемся. Так конверты подверг. Так, а здесь? Здесь открыто. Со словами. Так, это у нас толстовочка. Так. Дорогой ВДВ-стрим. поздравляйте с тремя тысячами новых подписчиков и пятью... Тысячами просмотров так держать твое эго и самые хитрые наверное уже догадались что мы сейчас это все будем одевать так вот такая толстовочка приятное на качество мне нравится если честно ну вы уже поняли да что это да да да да да это все одно и то же я заказал себе очередную шмотку на сайте всемайки.ру. Вы красавчик. Ладно, расскажу вам, как это было на самом деле. Этот подарок я сделал себе сам, порадовал себя, заказал заранее. Ну, так как ближе к Новому году начнутся ажиотажи, бешеные пробки, долгая доставка. В общем, заказал себе заранее. Вы можете сделать, как и я, порадовать себя любимого и позаботиться о друзьях и родных. Не откладывайте все на последний момент. Макс, не ругайся. В чем смысл? А здесь находится символика одного проекта, который называется Warpold Games. Впереди, соответственно, вот он, значок, а на спине. Можно сяду на стул, да? Оба. Наверное, все видно. Надеюсь, там хорошо видно, еще фотографии положу. Очень на спине такая вот тема. Здесь карманы под руки, очень удобная хлопковая вещица. Скоро Новый год, скоро делать подарки, ходить по магазинам, стоять где-то в очередях, скоро будет ажиотаж. Найти нормальную вещь, то есть непонятные, то есть скидки, то нету скидок. А на сайте всемайки.ру like всегда есть скидки. Кстати, есть скидка с моим промокодом ВДС10. По-моему, еще не поменялся. Да, ну, кстати, старые коды тоже работают. То Если надо, посмотреть старые дяди, там тоже есть разные коды, которые дают 15%. В общем, заказался очередную вещь. Очень классная она на ощупь. Обалденная. И от себя история. Так вот, на самом деле... Это уже не первая толстовка, которую я себе заказал северликой Фарпода. Это уже вторая. Вот она, точно такая же. А, был заплев, в чем была очень классная история. Смотрите, я заказал себе вещь на этом сайте, она мне пришла, а, я постирал и меня не устроило качество. То есть вот а, полтора года, нет, полтора, уже года два, наверное, все, не больше я заказываю, всегда все было идеально, а в этот раз мне не понравилась напечатка. Ну, мне не устроило это я написал техподдержку, говорю, народ, так и так, мол, меня не устраивает. Они такие, окей, скиньте фотографии, напишите, что вас конкретно не устраивает. Я им расписал, скинул фотки, они такие, окей, мы будем менять. Я такой, ну ладно, Я такие, через два дня Все, вам тоже размер, та же запечатка, груда, все, workflow, game, как положено. Макс, прости. Дивка, не дохнет. А, так вот, я им пишу обратно. Говорю, а как мне выслать вам вещь обратно? Они такие, а, так не надо. Я такой, окей. Мне все устраивает. И по факту у меня есть моя толстовка новенькая, которая мне пришла на днях. А также есть еще вторая. Да, там небольшой косячок по этим. Но они свои косяки исправляют. Они мне прислали абсолютно бесплатно новую, уже тем качеством, которые лично мне надо. И за это, если честно, большой плюс. Кстати, об этом никто никогда не просил говорить. Возможно, это будет плохо. Но я считаю, это хорошая и правильная история, которая поможет им понять, ну, зритель, вам, что сайт действительно качественный. Кстати, они находятся в Москве. В России сделано все, говорится, эти вещи с любовью. Смотри, пока Димон нам поет дифирамбы, пройди по вот этой вот ссылочке и можешь посмотреть, как я тестировал эти вещи, поливая их кипятком. И засовывая в рюкзак много-много тяжелых вещей. Чтобы он порвался Посмотрите, что было. А я бы вам посоветовал а, зайти на этот сайт, посмотреть не только там толстовки, курки там, кружки, рюкзаки кстати, рюкзаки классные, а, Там олимпийки, штаны, шорты, платья, магнитики, новогодние шарики. И есть такая прикольная услуга у них, как а, открытка. Что вот такая вот открытка. Сейчас покажу тебе поближе, сейчас даже настроиться. А, я ее сам. Потому что этот дизайн я сам сделал Подставил варфот, подставил этого оперативника Калибра, да, все его узнали Кто узнали, поставьте лайк, напишите, кто это а, Подписал ее Ну, сам себе от своего эго Ну, смотрите, я же свой подписчик Свой подписчик, у меня еще одна, ну, еще один канал есть а, Я фанат своего творчества Да, иначе бы я его не делал Так что я не обомыл Так вот, смотрите, я Заказал еще несколько вещей, которые подарю своим друзьям Я у них заказал бумагу а сделал ее под калибр, соответственно. А если обратить внимание здесь, это енотик. Помните, в начале видео я ребенку запаковывал? Вот, несколько подарков. Один из подарков запаковали а, с мордочкой енотика. Ребенку, думаю, будет приятно. Поэтому, если вам интересно, зайдите на сайт, закажите, к Новому году мы успеет прийти. Потому что мне на Дальний Восток доходит за дня ну, 3-4. Ну, может, дня 2 на производство, в зависимости от их нагрузки. В общем, ну, за неделю у нас спокойно все приходит. Даже если оно не успеет прийти, Эту вещь все равно можно подарить после новогодних праздников, на другой праздник или на Новый год, но спустя пару дней, когда придет вам подарок. Я не знаю, мне кажется, это офигенный сервис, офигенные подарки и с любым, с любым дизайном, даже вашим. Поэтому всем совет, зашли по ссылочке под данным видео, заказали себе какую вещь. Можете просто посмотреть, не обязательно заказывать, возможно, что-то вам понравится. Прожали лайк этому видео. Поделились его им с друзьями. Обязательно, обязательно. Ну, напишите под этим видео пару слов продажного Димона. Не, если честно, если я реально сам заказываю. Ну, на этом все. Увидимся в родой. Пока-пока. Не, ну Димон красавчик. Твое эго. Смешно. Смешно.